Смотрим дом в Черешне, откатные ворота, парковочное место, ухоженная территория и соседние дома в едином стиле. Теперь заходим, здесь гардеробная, напротив помещения кухни, здесь ванная и санузел, а это гостиная. Теперь второй этаж, санузел и комната со своим балконом и видом на море. Напротив комната без балкона, с окнами на задний двор. Теперь эксплуатируемая кровля, ровная бетонная стяжка и ограждение из закаленного стекла. Отсюда хорошо видно море. Дом 170 квадрат. На трех сотках. Вода, свет, газ, канализация, лос. Звоните.